Всем привет, я Рома Перл, это СПБ без Б, а точнее СПБ не без Б. Сегодня это шоу для самых ярых фанатов политика, хозяйственника и просто талантливого чиновника Александра Беглова. Кстати, сегодняшний победитель Борис Цельмах, вот такое мы нашли на просторах. Статный, красивый, умный, мужественный, обаятельный и харизматичный. Нам ни к черту не сдался, нам нужен наш кандидат «Конфетка». Это понимаете? Это будет конфетка. Конфетка, которая нашими общими силами идет к победе, несмотря на дождь и снег, несмотря на требования каких-то законов и здравого смысла, несмотря на нападки недругов, в конце концов. В Петербурге всех тошнит от конфетки, но поскольку государство собирает насильные подписи за конфетку, вы видите выход из этого положения. Так, сейчас я выдохну от негодования и начну рубрику «Защита беглова». Слушайте, что я хочу сказать, прокричать сквозь шум всей этой бесноватой интеллигенщины через вой противников нашего горячо любимого кандидата. Вот вы жалуетесь, что нет альтернативных выборов. Все подстроено. Ну, правильно подстроено. Альтернативы не может быть, потому что Беглов прекрасен при любом сравнении. Хороший он парень, подумала Мария. Вот был у нас губернатор до исторических времена Владимир Яковлев. Он шел против профессора Собчака и прикинулся простым парнем. Но оказалось, что он банальный умник, умеющий держаться на публике. Политик, чья речь до да безобразия правильно. Ну вот представьте о Питере Говорят, что это симфония, наш город, изображенный в камне. И вы, как члены этого огромного, большого оркестра, созидаете новую музыку новые произведения, которые видны на улицах, во дворах, дорогах и так далее. Это поздравление с Днем Строителя пару дней назад. И вот, пожалуйста, наш герой. Как каждый из нас, он не думает над словами. Он просто запускает буквы по языку. Руки дрожат, спина потеет, но он судорожно ищет ассоциации и выдает их, не успевая понять, логичны они или нет. Можно наслаждаться бесконечно. Мы работаем в любых условиях. Зима, Солнце, жара, осень, дождь, наверху, под землей, где бы ни был строитель, он всегда делает что самое главное? Вводит объект! Хочется, конечно, все сделать, чтобы помочь Александру Дмитриевичу всегда заниматься любимым делом. Вводить объект в дождь под землей. Только так он будет в безопасности. Наверху, здесь, каждый может обидеть этого рубаху парня. Остановитесь, это же родственная душа. Но кто из нас не забывал, там, не знаю, ключи или телефон? Кто не ставил грязную посуду в холодильник? Я ставил. Беглов забывает даже себя. До мозга костей свой. И сегодня исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Кто является? <плодисменты> Заслуженный строитель Российской Федерации Совершенно верно, это хорошо. Хорошо, что в Петербурге существует настоящее телевидение. Мы, налогоплательщики, специально содержим канал, который только и делает, что напоминает нам, дурачкам, и нашему не самому памятливому исполняющему обязанности кандидата – кто такой Беглов? Как его зовут и на кои он нужен? То есть, почему нам с ним так хорошо? По мнению временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, их организовали по инициативе градоначальника Александра Беглова. Такую задачу поставил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Стоп, пауза, я пойду кофе покурю, вы тут наслаждайтесь. Александр Беглов провел встречу с сотрудниками своего предвыборного штаба. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил завершить работу. Александр Беглов требует в первую очередь заострить внимание на вопросах нефинансовых. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов с руководителями профильных ведомств и членами правительства обсудит состояние отопительной системы города. В общем, после включения городского телеканала, понимаешь, что ничто не забыто. Ни имя, ни фамилия, ни светлый облик. И это заслуженно. Мы все видели, как за несколько месяцев работы Александр Беглов навел порядок в благоустройстве и очистил город от снега. А летом победитель стихии, как и обещал, обеспечил отменную работу ливневки. Ох, повезло этому дождю, что он был коротким. Если бы ливень продолжился, ох, бы мы ему показали. Все бы показали. За, за, за, за, за, за. Короче, есть еще у Рио яички в кабуре. И это мы видим по результатам субботних протестов. До сих пор под стражей находится замглавы Петербургского штаба Навального Оля Гусева. За то, что приглашала людей на банальные законные одиночные пикеты. И снова Беглов победил. Горжусь. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта. А еще наш кандидат хитрый это очень важно для будущего губернатора, чтобы обводить вокруг пальца всяких умников, кричащих про права, законы и проблемы. Вот вспомните народные анекдоты про три конверта. В первом совет валить все на предыдущего начальника. Пожалуйста. Безусловно, конечно, в городе накопилось за это время огромное количество проблем. Их необходимо решать. Кроме того, Александр Дмитриевич умеет главное. Он прекрасно понимает, что нужно олигархическим группам, которые его делают губернатором. Очевидно, что соблюдение интересов олигархических групп гарантия мира и стабильности на вверенной территории. И Беглов эти интересы знает наизусть. А самое главное, мы с вами знаем, как заработать деньги. И нас это очень важно, потому что э, сегодня можно говорить халва сколько угодно, но вообще не станет. А еще... Дедуля и мы, его сторонники, очень ранимы. Мы восприимчивы ко всему, что несут все эти защитники, противно сказать, честных выборов. Но вот смотрите. Про будущего губернатора санкт петербургу у которого фамилия Сбеглов. Вам кажется, что он Беглов, но вчера он стал Сбегловым? Это старое видео. И эта кличка Сбеглов, я вам скажу, серьезным образом отразилась на самопонимании и самого временного губернатора, и тем более нас, его фанатов. Что нередко становится причиной вот таких вот конфузов. Мы очень рады, что у нас такой активный кандидат и такой вообще к людям расположенный. Поэтому спасибо вам. Очень активно и соответствующий своей фамилии. Как, ну бегаю все по А, в этом да. Не, ну а что, я тоже бегал по стройкам, пока экзамены не начались. Будь как наш Беглов, делай что хочешь. Ладно, хватит поясничать, гости пришли. В студии «СПБ без Б. сегодня Сергей Ковальченко, главный редактор издания «Мой район» на портал MRCM. Сереж, здравствуй. Привет. Первый вопрос, который я всем гостям задаю. Как тебе лозунг за любого, кроме Беглова? Прекрасный лозунг. Мне кажется, что кому-то может показаться, что это от безысходности, но в данном случае это единственное возможное решение, которое можно для себя принять. Это и называется безысходностью. Да, без Б», да, «Без Беглова» и «Безысходности». Вчера прошли дебаты, первые дебаты предвыборные кандидатов в губернаторы. Смотрел их? Да. Как тебе поведение нашего временного? Ну, как всегда, он прекрасен. То есть, это человек, который, в общем, несет нечто свое в нашу жизнь, и зачастую неведомое. И я думаю, что когда штаб Беглова смотрит на все его публичные активности, то там тихо крестятся и боятся, чтобы он не сказал еще больше того, что он уже сказал до этого. Поэтому Александр Дмитриевич нас порадовал в этот раз заявлением о том, что он таки не принадлежит партии «Единой России», у него некая партия петербуржцев, которая значит, в его голове существует. А тут есть проблема, на самом деле, принадлежит или не принадлежит, потому что тут вот вопрос терминологии, на самом деле. Да не, на самом деле, вот ты знаешь, если честно, то э -э, нефиг в этом копаться.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 в Петербурге этой партии Беглов был, он был председателем регионального отделения партии «Единая Россия». И был правоверным партийцем. И еще до вчерашнего дня, до 5 часов вечера, до 17 часов, на сайте Федеральной «Единой России» Александр Дмитриевич Беглов значился как член Высшего совета партии. Убрали, что ли? Да, убрали после вот этой вот утренней его эскопады. А дальше, я просто знаю, что дальше в штабе была истерика. И всем пытались доказать, что он с 2012 -го года уже не участвует в этой прекрасной партии. Но вот, как бы я так понимаю, что к вечеру это дошло до Москвы, и Александр Дмитриевич убран с сайта партии «Единой России». Но мне кажется, что это ничего не меняет. А в чем истерика? Такое чувство, что они везде подстраховались. Чего истерить-то? Вопрос в том, что партия «Единая Россия», как мы знаем, это партия пенсионной реформы это самое главное, что эту партию сейчас тянет ко дну, как бы эта тема ни сошла. И вот слова повышения пенсионного возраста и партии Единой России ⁇ это тождественные вещи. Поэтому, конечно, а как мы знаем, избиратель Александра Дмитрича ⁇ это человек, ну, примерно даже, я думаю, 55 ⁇ вот крепкий избиратель, это ядро, так сказать, электората. А эти люди, это, это многие из этих людей, они потеряли возможность выйти раньше на пенсию. И я знаю, что вот много было историй сейчас, когда в общем, люди высказывали свое недовольство партией, и члены партии это знают. Я знаю, что есть отток из Петербургского регионального отделения, и поэтому все хитрые люди, которые идут сейчас на муниципальные выборы, они идут не от партии «Единая Россия», а идут самовыдвиженцами, точно так же, как Беглов. Но он же постоянно декларирует, что он представитель Путина, что он человек Путина, и все знают, что это Путин запустил Пенсионную реформу. Какая разница, принадлежит он к Единой России или не принадлежит к он к России? Нет, ну понимаешь, Путин же все-таки сплясал и нашим, и вашим, как обычно это делается. Да? Сначала была запущена крайняя степень пенсионной реформы, потом вышел э, царь надежи и сказал, нет, ну мы же там не можем, там женщин-то наших обделить, поэтому женщинам сделали отодвиг. Значит, ввели понятие лицо предпенсионного возраста. Это все, так сказать, Владимир Владимирович. Сначала нехорошая «Единая Россия» приняла крайний вариант, потом пришел прекрасный Путин. Вот. А ну, дальше... Его -то рейтинг тоже вниз поскакал. То есть люди понимают, что это спектакль. Да, его рейтинг поскакал вниз, но вопрос в адекватности тех людей, которые сейчас принимают решения, которые ездят в дорогих машинах и кортежах, которые не ходят в магазины, которые забыли, как выглядят деньги, сколько стоят продукты, в общем, и как живут простые люди. Ладно, не будем про пенсионную реформу. Шансы Беглова в численном выражении. Какие есть варианты вообще развития событий? Ну, смотри, не будем наивными. Значит, то, что сейчас происходит, ну, я могу сказать, что это, конечно, никакие не выборы. Это можно назвать пролонгацией временно исполняющейся обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Бича Беглова да в, кресле, да, в кресле губернатора Санкт-Петербурга. Для этого будет сделано все. Как мы помним, до 2012 года никаких выборов губернатора не было. Они были отменены после Беслана. И после этого губернаторов назначали. Но после протестов они решили, что все так страшно. И сейчас я знаю, что э, люди чертыхаются и плюются на эти выборы, да, им приходится их проводить в условиях пяти лет, лет падающих доходов, в условиях вот этой пенсионной реформы, много чего негативного. Люди в администрации президента. Да, конечно, естественно, им приходится проводить эти выборы. Раньше просто, вот помнишь, как нам Полтавченко назначили в одиннадцатом году? В Парламенте. Да. да. Значит, Козак уже сидел в Смольном со своими помощниками, уже все думали, что Козак назначит, оп, и Полтавченко. То есть, все, на все воля царя. На самом деле, у Владимира Владимировича сейчас полномочий больше, чем у Николая II на излете правления. Вот. Но вот эти выборы, они всем мешают, и их приходится проводить. Но э, понятное дело, что у Владимира Владимировича есть свои представления о прекрасном, э, у него есть э, свои люди, которым нужно дать, то есть, вот, понятно, что на Петербург посажен беглов не потому, что он такой хороший или плохой, он будет обслуживать чьи-то интересы. И за эти интересы будет работать вся избирательная машина. Мы видим, как у нас прекрасно работает городская избирательная комиссия, да? каких замечательных людей у нас назначают председателя Метиков. И опять же, вот бриллиант в этой короне, решение господина Миненко, который до этого работал начальником, хозяином, да, как это называется, в тюрьмах. да, Он, он же работал начальником тюрьмы, он из УФСИН к нам пришел. И вот этот человек сказал, что, вы знаете, утром на заседании Горосберкома не будет видеонаблюдения ни в Ленинградской, ни в Псковской области. Нам сказано, что Александра Дмитриевича будут протаскивать через деревню. А почка... Пустошка. Гдов, пустошка, да, через что только и его не протащат не да. вот. единственное, поэтому вот, возвращаясь к твоему вопросу первому а, а, любого кроме Беглова, конечно, единственный наш шанс это опрокидывающее голосование Смотри, как бы нам давай, не нравились давай спойлеры, ци, давай оценим их шансы да. сколько бюджетников, теоретически Господа из Смольного могут мобилизоваться. Значит, мои подсчеты и подсчеты совпадающие моих знакомых экспертов, которые занимаются выборами очень давно, у нас значит, такая цифра примерно колеблется от нас от 550 до 620 тысяч человек, которые реально может мобилизовать Смольный для стопроцентного голосования за Александра Беглова. Это бюджетники. Учителя, врачи, воспитатели детских садов, работники ГУЖА, ЖКХ, всех-всех-всех ГУПов, которые в городе существуют, метрополитен, пассажир автотранс. Значит, это предприятие типа Кировский завод, Верфи и все остальное. То, что будет мобилизовано в день голосования на закрытых избирательных участках. Дальше. Это воинские части военной училища, как мы прекрасно знаем, это, по примеру Академии Можайского, как там голосуют, не мне тебе рассказывать, господа курсанты, которые, значит, защищают честь офицера с молоду. Это воинские части, это еще, кроме этого, да, это воинские части, расположенные на территории Санкт-Петербурга, оперативные полки Росгвардии, полиции э, министерства по чрезвычайным ситуациям и вот вся вот эта вот масса даст примерно я думаю где-то 550 620 тысяч голосов за александра беглова всего у нас примерно 3 миллиона 600 тысяч избирателей сколько голосов было у полтавченко на недовыборах по миллион сто тысяч вот так вот этого мало для того чтобы победить если будет низкая явка Низкая явка на выборы – это примерно 15-20%. Это вот как раз вот, это, вот эта масса. Это 20% избирателей, которые придут и проголосуют за Беглова. Все, им больше никто не нужен. Поэтому сейчас нет агитации идти на выборы. Даже Беглов, висящий в городе, это плакаты «Александр Беглов за Петербург». Все, там даже не написано, что выборы губернатора. И все спойлеры точно так же делают свои плакаты – Надежда там, это наша прекрасная, значит, Петербург нужна надежда, а зачем она ему нужна, для чего? То есть, это все хитро, все это хитро делается, им нужна низкая явка, которая даст им чистую победу. Так вот, единственный шанс для того, чтобы эту победу у них отобрать, даже с деревнями, да, вот деревня даст им примерно 200 тысяч вброшенных голосов. Но все-таки еще есть какие-то люди, которые придут проголосуют за. А, ну вот смотри, это вот, это вся эта масса, ну хорошо, ну пенсионеры. Но ну, пенсионеры, 1050. вот смотри, женщины и мужчины пенсионного возраста, которые сидят дома и в основном смотрят ящик. Конечно, они уже влюблены в Беглова, и, наверное, кто из них дойдет до участков, дисциплинированные люди, ну, хорошо, еще тысяч пятьдесят. Ну, вот где-то вот, ну, хоро, ну вот, вот эти голоса. Но ему этого мало будет. Ему этого хватит ровно тогда, когда у него будет низкая явка. Если вдруг будет протестная явка, это молодежь, это люди, работающие в коммерческих организациях. Это активисты, которые сумеют мобилизовать людей на муниципальные выборы, которых все достало уже. Если будет вот эта вот масса, то, возможно, опрокидывающее голосование. Явка в 45% смерть Беглову. Это второй, второй тур. тур. Это второй тур. Совершенно нет, верно. Нет, ну погоди, второй тур это еще не смерть Беглову. Нет, нет, второй тур, как показывает практика, это поражение главного кандидата, как они его называют. Но ты посмотри на этих спойлеров. А нет, Ром... Они друг с другом не договорятся, чтобы друг друга победить. я совершенно не собираюсь смотреть на спойлеров, я просто знаю историю, как побеждала как пыталась во втором туре выиграть выборы Светлана Орлова, губернатор Владимирской области. Который, ну, об этом, потом, да, об этом этого рассказывал этого. Максим Шевченко, и об этом рассказывали люди, которые работают в Москве. В общем, на этом деле администрация президента мобилизовала все, что могла. Она мобилизовала пуп-звезд, которые не вылезали из Владимирской области. Кандидат от ЛДПР было велено вообще не высовываться, и журналисты даже до него дозвониться не могли. Он просто не вел кампанию. Он тоже был спойлером, да? Он был абсолютным спойлером. Просто вот, знаешь, вот таким вот идеальным спойлером. И этот спойлер выиграл как Красиво. бы они там не значит а здесь все-таки Петербург? Да? ну я конечно знаю там я, я прекрасно понимаю что мы я сейчас даю некие авансы но э, все таки э, мне кажется что я помню одиннадцатый год в одиннадцатом году 6 -го декабря я был на многих участках и я видел очереди при том что один наш любимый член городсберкома до да, я называть не буду потому что меня потом по судам затаскают и и меня засудят Около двух часов дня приказал всем председателям, ТИКам, приказать УИКам прятать бюллетени, когда они увидели явку. И люди стояли в очередях, у нас закончились бюллетени, а почему они у вас закончились? Ну, у нас же никогда столько не ходит людей. И при этом люди стояли и голосовали, и скандалили, и явка была 53%. На этих выборах, если такое случится, главное не уходить. Главное не Требулось. уходить. То есть ты пришел на участок, стой до победного, требуй свой бюллетень. Они то же самое сделают. При 50, 53 процентах, помнишь, что тогда было? Неделю считали голоса на выборах в ЗАГС. Единой России никак не могли натянуть вот это вот, знаешь, э э э э типа э э большинства. Да, да. И тогда пришлось перерисовывать все результаты выборов. Перерисуют? Но... В чем проблема? Нет, проблема Перерисует в том... Перерисуют и сейчас. Нет, окей, ребята, сейчас все быстрее. Тогда не было ни телеграм-каналов, ни такого развитого, развитых коммуникаций. Сейчас все будет быстрее известно. У них нет этой форы во времени. У них есть реальный шанс нарисовать в день голосования. Они будут этим заниматься. У них посажены нужные председатели тиков. Если Они будут рассказывают по телевизору про миллион дачников. И этот миллион Рома, дачников придет очень дисциплинированно проголосует. Э, окей. Э, если этот миллион дачников придет и дисциплинированно проголосует то это будет огромный провал конечно ты понимаешь главная задача огромное... посадить его в кресло не не не не нет задача посадить его в кресло но чтобы не пришли к смольному потом несколько десятков тысяч людей недовольных рисовать можно процентов 10-12 не больше нельзя нарисовать миллион дачников за миллион дачников даже Кремль не впишется потом. Надежда Тихонова здесь сидела, сказала, что если такое будет, она придет к площади пролетарской диктатуры, до последнего будет там стоять. Слушай, давай не обсуждать спойлеров, правда. У тебя вот Михаил Иванович был, да? Я тебе так скажу. Я вот посмотрел все программы, 4, и потом я понял одну вещь. Самая лучшая программа по посмотрению это программа с Ксенией Клочковой. Конечно, ее ничто не сдерживает. Не, не то слово. Слова. А, знаешь почему? Потому что она интереснее, чем спойлеры. Все же понимают про спойлер. Вот у них по 6 тысяч они получили, Клочкова получил 15, Резник получил 10. Да? То есть Резник и Клочков, которые не участвуют в выборах, интереснее людям, чем вот эти вот, вот этот Михаил Иванович, который сидит и думает, что же мне, как бы мне вот не сказать ничего про э, вот, э, вот это все. Вот, вот, и, и, вот, вот, и, ну, но он вернулся от всех вопросов. Кстати. Но, но вернул, ну, это неинтересно. Да. Если говорить про Владимирскую область, да, помнишь же, Орлова извинялась за свои неудачи. А сможет Беглов так после этого? Нет, года? конечно. Нет, во-первых, Орлов была губернатором до этого, да, и это чисто такая, мне кажется, эмоциональная человеческая реакция. Я не вижу у Беглова человеческих реакций. Таких здоровых, да. Ну вот он может с Петрушкой попрыгать там. А, но ну, опять же, вот смотри, когда парень стал ему задавать конкретные вопросы про Муринский парк, но он же вышел вот пришел человек да, к тебе. Он начал троллить. Он начал не то чтобы троллить, он начал ему показывать, что носит это я, это говно ярко, я, так. нет, вот я, прям это я, а ты что за вопросы такие? И он начал вот там про еду какую-то, как вы готовите там. Его вообще не интересует то, что интересует этих людей. Для него не существует избиратель. Главный избиратель его уже выбрал. вас Посадил сюда, значит, посадил ему Миненку, которая его выберет. А, а кто это, вот там, вот, там какие-то куры бегают внизу. С О, вот такая же ситуация да? за собрание абсолютно то есть э... вдруг кто-то сказал что-то против не, не то что быть. против а как он вообще рот посмел раскрыть при полтавчинке здесь все-таки был какой-то баланс интересов сдержки противовеса и прочее прочее Была одна группа другая группа третья группа нет ли опасности что при беглове вот эта одна группа ну то что она информационно будет доминировать это очевидно но будет доминировать еще и Экономически это правда, да. Нет, там э, есть еще строительная группа, да, которая э, будет свое кушать хорошо стараться, по, по крайней мере, но сейчас ну но, но, но, Видишь, сейчас все-таки сдерживает этот экономический кризис и плохая платежеспособность, плюс вот этот переход на искровые счета. Но, э, конечно, доминирование одной какой-то группы, одного клана это всегда плохо, потому что они просто здесь все сожрут они оставят здесь выжженную землю. И этого нельзя допускать, конечно, ни в коем случае. Это плохо. Это плохо для города, это плохо для политики, это плохо для его экономики и плохо для его будущего. Бегловская власть будет сильнее, чем власть полтавчины? Конечно. Более авто... Мы же видим, что он более авторитарен. Он более публичен. Вот. он, ну, Ему сейчас приходится, конечно, приходится. Да? но ты понимаешь, что каждый человек будет выстраивать... Управление городом и его стратегию в связи со своими представлениями о прекрасном. Мы знаем, что представления о прекрасном Александр Дмитриевич специфические. Это человек, который прошел большой путь в Кремле, в администрации президента, в Совете безопасности. И вот все эти вещи, которые он выдавал на гора, еще будучи палпредом, про Запад, там, про родительские комитеты, про ядерную ракету. а На самом деле это, это, это, это нам весело, да? а эти люди это обсуждают всерьез. Да, я посмотрел несколько да. выступлений Любы ну, Павелл, примерно то же самое. Абсолютно, да. Если посмотреть выступление Николая Платоновича Патрушева, то мы услышим, в принципе, все то же самое. Вот, они, так сказать, хороши и прекрасны друг в друге вот, в этих всех дремучих и центрально черноземных взглядах. Поэтому вот нас это и ждет, собственно. Нас не ждет ничего хорошего. Мы будем еще более укреплять так сказать, православность, самодержавность и патриотизм в том понимании патриотизма, который имеют в виду эти люди. И я думаю, что, конечно, информационный зажим будет еще больше. Я немножко про другое спросил. Вячеслав Серафимович сумеет подстроиться под это все или все-таки его сменят? Нет, ну смотри. Вячеслав Серафимович, какие козыри? Он избранный. Напомню, электрон. если вдруг кто не знает, Вячеслав Это председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга да, России. и глава Петербургской Единой России. Вячеслав Серафимовича нельзя исключить из депутатов. Если чиновника можно уволить, то Вячеслава Серафимовича можно уволить только на выборах. Ну, там выборы-то уже через... Через два года. Два года да. Значит, два года он еще может портить кровь. Это во-первых. Во-вторых, все будет зависеть от результатов муниципальных выборов. А мы видим, что Вячеслав Серафимович сумел-таки протащить на регистрации... Практически во всех районах свою волю. Да? То есть, многие кандидаты муниципальные. Если Вячеслав Серафимович сумеет сохранить плацдармы в муниципалитетах, то это прямая дорога на следующие выборы и на победу. Вот. Меч-кладенец любого депутата ЗАГСа – это его округ, это его муниципалитеты, которые получают деньги с поправки, это их избирательные штабы. Если у тебя крепкий тыл, ты побеждаешь. У Вячеслава Серафимовича есть Петроградский район, я думаю, что в Петроградском районе все это сохранится. И Вячеслав Серафимович сейчас зубами держится за то, чтобы сохраниться, потому что, ну, э -э он же понимает, что его сожрут. А Смольный в это не лезет. Типа давайте выберемся, потом разберемся. Ну, понимаешь, Смольный, ведь как? Э -э еще раз, это люди с авторитарным сознанием. Они вот э -э в октябре пришли сюда с пониманием, что мы прикажем и там варить кашу, да, из топора, да, и она сварится. Вот мы прикажем, и нас выберут. А потом им показали рейтинги. Ой-ой-ой. А мы их даже не видели, эти рейтинги, потому что показывать нечего. То есть, вот они сидят и думают, блин, вот вспомни, участки избирательные в Псковской и Ленинградской области возникли ровно месяц назад. До этого ни слова не было про это. Ухудшилась ситуация вопрос? Конечно, конечно. Я думаю, что они просто вынуждены были принять это решение. Им нужны места, где им нужно докидывать. Тупо докидывать мобилизовывать и добрасывать это ровно для этого они будут его протаскивать через это пытаться у них нет другого выбора они сейчас слабые поэтому э, самое, самое большое для них самое большое для них удивление будет если будет явка более-менее если люди придут а ведь понимаешь явка это что такое это не явка на митинг тебя они изобьют тебе ничего не сделают ну, ну выйди и проголосуй приди Выбери себе любого спойлера. Там понятно, что все они спойлеры, все трое. Мы, мы все все понимаем, почему, кого из них зарегистрировали. Да? Там Не надо делать никаких там удивленных лиц и говорить, ой, там Михаил Иванович, ну вы там у нас, свет демократии, пришли. Да? Все понятно, почему Михаил Иванович, почему не Борис Лазаревич. Да? Мы же понимаем, понимаем. Да? Но выберите себе не самого отвратительного спойлера, который вам вот прям не противен, да, и проголосуйте за него зная, что он спойлер, и зная, что вы просто показываете власти, да пускай будет губернатором Бортка, в конце концов. Хуже не будет. Как они говорят, вот, прекрасный хозяйственник приходит, да, да за, за плечами этого прекрасного хозяйственника приходят олигархи, которые будут переделывать здесь все, перелопачивать. Это будут ваши деньги, которые эти люди будут тратить на строительство того же ВСД, да, которого вы не хотите. Ну, не хотите, так придите. У вас есть шанс. Да, у вас отняли возможность голосовать за кого вы хотите, Ну просто тогда, ну, ну нагадьте им в карман этим. Будьте вы людьми, в конце концов. Это единственное, что вы можете сделать. И вам ничего за это не будет. И на этой оптимистичной ноте предлагаю закончить. Спасибо, Сережа Сергей Ковальченко, главный редактор издания «Мой район» на МР7 в гостях у СПБ-БСБ. Ну и напоследок, тут к блогерам попала программа визита Александра Беглова на слет вожатских отрядов. Там благодарности за доброе отношение к петербургскому детству, чтобы это не значило. И вот такой абзац. Звучит праздничная музыка. Мальчик и девочка вручают от Беглову сувениры зеркального и повязывают вожатский галстук. Отряды поздравляют от Беглова аплодисментами. Конец абзаца. Очень это похоже на выборы 8 сентября. Дети, голосуйте за Отбеглова. и, пожалуйста, только аплодисментами. До встречи!